На вас летали Котик кушает корм Нему его дали Мы улетаем В космические дали Я снимал шоу В стиле Сальвадор Дали Это шуе шоу Там будет хорошо Волки кушают корм Охраняют мой дом Кислотный сон масон. Все это вы увидите еще. Существует три Трансгрессивных артефакта Первый артефакт это карты Анти -таро. Второй артефакт это Книга живых И третий артефакт это Блокнот Я мистер Фриман. артефакт нужен для того, чтобы понять, в чем же причина вашей проблемы. Для начала нужно достать карты из коробочки. Чтобы коробочка открылась вам, нужно для начала открыться ей самому. Расскажите ей что-то из глубин вашей души. Я создал это шоу не для того, чтобы реализовывать интересные творческие задумки или чтобы обрести популярность. Нет. Я сделал это, чтобы создать еще один воображаемый мир, в котором я бы мог бы прятать себя настоящего под разными масками от реального мира я вот так сильно патологически боюсь. Сука, как же страшно. О, сработало. Ну или можно просто по старинке пальцами открыть. Такое тоже возможно и... Классическое, Амадей, блин! Заткнись, я шоу записываю. Второе, что нужно сделать после открытия коробки, это тщательно перетасовать колоду. Все о перетасовке знает мой друг Влад. Давайте спросим его. Всем привет, меня зовут Влад и я знаю все о картах и казино, да-да, это я был на том знаменитом видео, этот грандиозный опыт навсегда изменил мою жизнь, я много тренировался и со временем стал самым лучшим карточным шулером в истории зодиаком в мире казино. И сейчас я вам расскажу о нескольких способах досовки карты. Серега вниз, берем следующее, переворачиваем, еще вниз, переворачиваем, вниз, переворачиваем, вниз, переворачиваем, вниз, и третий способ просто до кучи. Берем карту сверху, вниз, берем карту сверху. Переворачиваем карту сверху вниз, карту сверху вниз, карту сверху вниз, карту сверху переворачиваем. Ну, можно вот так сделать. Карту сверху вниз, карту сверху вниз, карту сверху переворачиваем. Чередуя все эти способы, можно а, перемешать колоду так, что карты будут перевернуты то есть черные белые перемешаны но ну, тут не очень видно и не очень получилось пожалуй Ну можно еще попробовать и помните, всегда носите солнечные очки. Так никто не поймет, что вы наглую врете на протяжении всего своего парта. Спасибо, Влад. Это было познавательно. Теперь давайте определим сферу жизни, в которой у вас есть проблемы. Во-первых, это может быть развитие тела, здоровья. Во-вторых, это может быть развитие души, ну личности или в общем, что-то связанное с духовным развитием. Третье ⁇ финансовое положение. Ну, это, в общем-то, относится и к первой, и ко второй в сфере, так или иначе. И четвертое ⁇ это отношения с другими людьми. Теперь самое время сформулировать четко вопрос. Мистер Фримен, в чем причина того, что в этом шоу все роли я отыгрываю в одиночку, и даже мой оператор в последний момент отказался приехать помочь мне со съемками. Вытягиваем карту. Привет! Привет. Я остановил время для того, чтобы рассказать про Самика. В колоде есть 36 цветных карт с причинами ваших проблем. Карта зеркала, две карты с помехами и карта бесконечности. Если вам выпала карта бесконечности, это означает, что причина вашей проблемы заключается в неком божественном кармическом космическом духов, Если вам выпала карта зеркала, ответ на ваш вопрос содержится внутри вас. Если вам выпали карты с помехами, это означает, что ответ на ваш вопрос в данный момент получить невозможно. Вот. У каждой карты есть своя тема, и... Если вам выпала светлая сторона карты, это означает, что по теме карты у вас либо достаток, либо избыток. Если вам выпала темная сторона карты, это означает, что под теме карты вы имеете блоки, страхи или комплекс, Или все вместе. Вот. На каждой стороне, на светлой и на темной, есть три варианта ответа. И они, хоть и несут один и тот же смысл, по сути, но они отвечают по-разному. Это нужно для того, чтобы ответ подходил к вашему вопросу. То есть, ну, как-то изначально не знает, как вы зададите вопрос, с какой формулировкой. И поэтому э, нужны разные формулировки, по сути, одного и того же ответа. В этом вся суть. Так, я думаю, можно продолжать. Отдавание. Отдаешь больше, чем принимаешь. Нет равновесия. Хм. Итак, теперь, когда мы определили а, причину проблемы... А! Так, Шизы, вы что здесь устроили? Живо по койкам и не болтать во время сон -часа. Вы что, опять таблетки не пьете? Что это за бред? По картам что-то узнавать? Слоган всех подобных практик. Четко сформулированный вопрос гарантирует максимально расплывчатый ответ. А теперь живо спать, иначе укол в жопу поставлю и к кровати привяжу. Будете знать тогда. Да, возможно, но разве само любое действие в направлении решения своих проблем не является а, шагом к решению этих проблем? Вы возьмете карту, получите ответ на вопрос, сделаете выводы и начнете задумываться. Даже если ответ неправильный, он все равно как заставит ваши мысли продвинуться вперед, разве не так? Что это было? А ну-ка слайсь оттуда, пока я тебя сам не спустил. Семь. Всем. Пять куб. Второй трансгрессивный артефакт это Книга Живых. Нужен этот артефакт для того, чтобы найти способ решения сложившейся проблемы. Если у нас есть карты АнтиТаро, то мы задаем вопрос, как нам решить эту проблему. Вытаскиваем карту, смотрим номер карты, открываем оглавление в конце Книги Живых. Так, вот оно. И здесь, в рандомном порядке, находится главы, без указания страницы, потому что страницы не пронумерованы. То есть, допустим, если у вас даже нет этих карт, то, но есть эта книга, то вы можете все равно задать свой вопрос и открыть на случайной странице. Как нам решить проблему? Того, что я... Что? Получается, отдаю больше, чем принимаю? Это 26 карта. Мы открываем углавление. Это 26. Это глава Путь, которая в самом начале книги. Я читаю. В каком бы направлении не пошел, Все равно ты придешь именно туда, Куда должен прийти. Ты сейчас не можешь поступить иначе. Не существует лучшего пути. Существует лишь твой путь. Главное, чтобы ты шел. Ведь ты никогда не идешь один. Вместе с тобой приходят движения «Космос» и «Земля», а еще те, под чьим знаменем ты родился. Выбери и делай шаг, затем еще один, не оборачивайся, иди. Быть живым значит сомневаться, но следовать своему решению – и помнить, что мы всегда делаем выбор, даже когда его не делаем. Это похоже на цитату из Мистера Робота, где он говорит, типа, «Иногда лучшим решением будет не принимать решения. «В чем заключается твой выбор? Он действительно твой?» нужно ли вообще его делать? Забавно, да, то есть то, что оно совпало. Здесь еще ну, текст занимает одну страницу, а на второй странице рисунок, и он тоже очень важен. Всего их 40. И есть 41, пустая, которую якобы вы сами должны для себя создать. Возможно, если вы будете открывать случайно и попадете на посту, это означает, что тут весь... Тут ответ заключается внутри вас. То есть вы этот ответ уже знаете. По второму артефакту это все, что я хотел сказать. А теперь у меня небольшое дело... Подождите. Пять. Три. 3... Сколько-то минут. В общем... Жал, когда я рассказывал ну а ты подумай об этой фразе вне контекста что открылась вам нужно для начала открыться ей самому ну или можно просто по старинке пальцами открыть. и выпусти меня наконец-то уже из ящика это не смешно модель давай ешь да я пойду не могу я тебя выпустить почему ты разрешил участвовать в шоу, у него тоже шутки дебильные. Чем я хуже? Потому что Влад а, обещал максимум врать. И у него. А, ну, типа, без жести шутки будут. А ты не удержишься. От своей тупости. Удержусь. Ну ладно, не удержусь. Пс. Ну все, Если ты не выпустишь меня из ящика сейчас же, я перенесу всю квартиру в Кубесну что опять, о, да это всего на пару часов, и кстати, о модерии прошу прощения, а не могу бы ты называть это место фабрикой, просто я хочу быть крутым, как Энди Буаху, ну, понял, типа у меня своя серебряная фабрика с этими как вот там, ну, архитаминами, переодеванием женское, нарциссизмом, ну, в общем, Вот и отбивайся от фантомов в своем доме. Приветствую, это часть видео номер 3, в которой вы узнаете о третьем артефакте. Блокнот «Я, мистер Фримен» — это такой, что workbook, в котором вы читаете задания, выполняете его, что-то записываете. Тут есть вот некая информация, вы ее как-то впитываете. Дальше идут задания по теме, то есть... Задания классические такие, что, допустим, написать 5 своих желаний. Там, написать, в чем ваша цель. Довольно <смех> знакомая тема для меня. Ну ладно, не будем о а, всяком лишнем. Тут также есть главы, которые вы должны сами заполнить, основываясь на э, предыдущих двух артефактах. Что еще нужно сказать? То что блокнот это завершающий артефакт. И. Если первый нужен для того, чтобы найти причину проблемы, второй понять, как ее решать, то третий нужен непосредственно, чтобы решать эту проблему. Ну. А... Блокнот не знает, какая у вас проблема, но скорее всего, она связана с одним из 40 постулатов и э, ну, вы в общем-то найдете ответ на ваш вопрос с большой вероятностью в этой книге в общем я показывать ничего не могу вот могу только вот так показать и сказать книга достойная вашего внимания но Думать прежде всего следует своей головой. Все-таки вы взрослый человек, вероятнее всего. И должны понимать, что решить ваши проблемы можете только вы. А не книга, не кто-то еще. Вот и все, что важно понимать на самом деле. Ёб твою мать. Эм, Виктор, я не понял. Почему ты за меня мое шоу ведешь? Ладно, ты, похоже, уже все рассказал. Мне осталось сказать только то, что в описании есть интересные ссылки. И что... В общем, да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И все будет отлично.